Ну и зачем нам Зюганов, Николай Николаевич? Всей стране интересно, что вы сейчас ответите. Зачем Зюганов? За тем, что в этом году можем отыграть назад 1996 -й. Так. Да, и если мы выиграем, пока, вот на сегодняшний день, когда мы с вами беседуем, мой минимальный прогноз 20-20, то есть 20% по партийным спискам за заливах, 20 мандатов, он пока вот на сегодняшний день уже сбылся чем мы потрясены, у нас рейтинг вырос на 7%. К чему я это? И сколько Кор... ж этим, ну, в Думе может быть кандидатов от КПР, фракции? Докладываю. Значит, на сегодняшний день по нашим подсчетам, еще раз, развивается все еще более благоприятно, поэтому Грудинина и вызвали в ЦИК. Понимаете, слишком благоприятно. На 24 июня Объединительный съезд, где я участвовал, рейтинг АПРФ 12%. Да. Ну, как положено. да, там 13 было на прошлых Думских, 13 у Груди, все замечательно. Прошлой неделя, подчеркиваю, телефонные опросы, не квартирные. Потому что, когда он приходит в квартиру и говорит, вы вот за единую Россию, то многие подумают. Со да, естественно, за единую. Там еще трое в подъезде стоят. По телефонным опросам у нас 19%. То есть, 20 минимум, да, и значит, фракция... Вы говорите у нас, вы уже вошли в КПРФ или же просто вы сочувствующие сейчас? Я представитель Единого фронта, в хорошем смысле этого слова. Вы знаете, они у нас 6 человек, собственно говоря, выдвигают Думу, а могли бы больше, честно говоря. Вот говорю, переговоры шли просто, ну, мне ничего плохого сказать, ни разу не было, а вот этого не надо. Того не согласуют, вот в отличие от нашего общего знакомого. Максим Леонардович. У нас просто, понимаете, два человека сами отказались, например. Да? Ну, к моему сожалению, естественно. Да, но То тем есть, ныне... вы себе представляете какие-то силы в КПРФ? Да. Движение да. за социализм. Да. Оно не раскололось после вашего решения быть с Зюгановым, а не с Шевченко, допустим? Два себе? человека приехали из нашего движения на съезд РПСС. Вы, наверное, знаете, Макс с ними фотографировался, после помощью их не выдвинул в Государственную Думу. На что они, собственно говоря, рассчитывали? Я думаю, что он не сам принял это решение приняли решение, наверное, его куратора, но это вам, конечно, лучше у него спросить. Итак, на сегодняшний я день... Первый слышу, не знал, спрошу обязательно. Нет, Двое не представителей... Вывинули. Ну, понятно. Но он, он хотел, Анкор. чтобы Анжелика была ваша супруга в рядах Совершенно российских. верно, да. Но для меня, понятие при всей моей любви, а я уже, вот сколько, две недели женат, все-таки сейчас речь идет не Анжелике, да, сейчас речь... Анжелика идет Анжелике. Анжелика была вашей гражданской женой, и то, как она себя вела весь последний год. Слушайте, ну любой мужик бы посоветовал позавидовал вам иметь такую жену. россии да, Я сел. был Не-не-не, она, она ночью могла давать интервью. У нее да, дрожал да. голос так, что это слышала вся страна. Это было трогательно, искренне, и это было как в последний раз. Она всякий раз умирала в тот момент, когда она все это говорила. Ей было тяжелее, чем вам. Плюс этот проклятый ковид и то, что пережила женщина будучи вашей, они знали, что она у вас гражданская жена, но, ну, слава богу, в две недели я вас поздравляю. Спасибо. Вот горе. Россия, еще раз говорю, вот такими семьями и сильна. Но Максим Шевченко хотел честно, чтобы ваша супруга была в составе списка депутатов. Почему это не случилось? Совершенно верно. Мы вели переговоры как бы одновременно, да, и с РПСС, и с КПРФ. И вот именно мне показалось, я думаю, что я прав, что КПРФ сегодня... Вот вы с Зюганова начали вопрос. Это та партия, которая может выиграть. Я не имею в виду конкретно... Сколько получить голосов? Вот смотрите выиграть? опять, сегодня мы с вами... Так, сегодня 43 депутата у КПРФ. По нынешним раскладкам мы с вот, ничего не изменится до выбора. Мы получаем 62. Вот сегодня. Поэтому Грудинин вызван в ЦИК. Грудинина будут снимать, я так думаю, с дистанции? Я думаю, что нет. Я, ну, я, дай бог, чтобы мы с вами оба ошиблись. Я думаю, что ему скажут, старик сидит здесь и вообще никуда не ездит. Потому, что у него распланирован был очень большой график поездок. сидит сиди здесь? Он что, мальчик, что ли? Кто ну, может так в цике? Ну, кто кто? Панфилова, что ли, так говорить да, с людьми? Да, да Панфилова мы даже с вами, я думаю, не будем обсуждать. Не будем обсуждать, Принимают обсуждать. решения совсем другие люди, чем Панфилова. Панфилова просто выполняет. А вот Грудинина вызывает, Он что, честно, идет туда и эту хрень всякую куда ну, ему, а что ему деваться, по закону он обязан это сделать, то есть жена написала на него, вот видите, есть другие жены, да, она написала на него заявление, что у него офшор, так скромно, причем именно сейчас, заметьте, вспомнила, да, то есть не месяц назад, там не два, не три. Очень интересно, очень да. интересно. И он обязан, а он его типа не указал в документах, да, это основание для снятия. То есть, вот в прошлый раз, помните, к нему прицеплялись, когда он шел в президент. То есть, сейчас ЦИК помогает ему сделать так, чтобы его не снял ЦИК, так что ли? Дает инструкции как Я думаю, смотрите, просто если сейчас ЦИК его, предположим, снимает, да, то КПРФ сразу с лету набирает еще плюс 5%. 120 будет, не 60, а 120. Абсолютно. Поэтому я думаю, что им это просто невыгодно. Они, знаете, они бы, если бы хотели его снять, они бы его не допустили просто вот, ну, к регистрации, да, ну, типа, это сама КПРФ все сделала, мы там ни при чем, это интеллигентно, да Тут он в тройке, третий человек в федеральном списке, его снимают. Ну, хай по всей стране, я вас уверяю. Нет, нет, тут... конечно, конечно. Поэтому я думаю, что сейчас они будут на него давить в таком плане, что типа они по, по, по грозятому пальцам формально скажут, ну ладно, старик, так и быть, мы тебя там допускаем. Но за закрытыми дверями будут на него давить, наверное, чтобы он вообще сидел тихо. Потому что Грудинин – это мощный потенциал. У него в некоторых регионах, куда мы планируем, чтобы он поехал, у него рейтинг-то там сейчас выше президентского, ну, тогдашнего своего президентского, гораздо выше. Сельхоз районы, да? Абсолютно. Вот, скажем, тот же самый Алтайский край, где Анжелика Егоровна в списке КПРФ идет в региональном, например, да, и где вообще женская команда совершенно забойная, понимаете, просто красавицы, умницы. В том числе и наша Анна Левашова из Движения за новый социализм. И Прусакова у них первый секретарь. Но это, это вообще... Я не представляю, кто их там может остановить, вот, если честно. Да? Поэтому мое дело задвигалось. Вы представляете? Прямо синхронно тоже. Так, так. То есть, мы, вы помните, подали апелляцию аж 1 июня. Прокуратура не пошла в апелляцию и жаловалась? Не пошла. Она прислала на трех страничках, это называется, возражение. где ну, Тот же самый бредовый текст, который вы имели честь или нечисть слушать. Да. Причем, знаете, хохма в чем? Прокуратура просит оставить 5 лет условно. Хороший, говорит, приговор. А вы помните, они мне 6 лет тюрьмы намерили. То есть, получается, они, когда 6 лет тюрьмы просили, это что было? Настоящий тюрьмы реальные. Реально. реально. А теперь говорят, 5 лет условно это замечательнейший приговор. Прокуратура пишет, да? А чего они испугались? Вот давайте сейчас вернемся к Зюганову и Грудинину. А По Платошкину, что испугался? То, же, то, же, самое, то же самое. Понимаете, если сейчас ну, какой-то хай возникнет вокруг Платошкина, ну КПРФ, ну, может быть, там не в два раза увеличит опять свой потенциал, но сильно увеличит. Поэтому я думаю, они сейчас почему резко заторопились с апелляцией? Формально я сейчас человек несудимый. Да? Вы Формально. имеете полное право баллотироваться и в губернатора, и Совершенно где Совершенно верно. То ваш приговор думают, не вступил в законную силу, пусть подана апелляция. А где он апелляционный суд? АУ. Я думаю, что Когда они при... сейчас думают как. Что если мы сейчас, скажем, загасим груди, ну так или иначе, да, то снимем его, вряд ли, или там, то останется кто? Бондаренко, Платошкин. Да? Значит, этих Орлов тоже надо как-то приземлить. Платошкину быстро подтвердить приговор. Чтобы он уже вообще, так сказать, в случае чего, ни шаг ни вправо, ни влево не смог сделать. Вот и все. У Бондаренко избит начальника его штаба, молодой парень, мне с Саратова мои товарищи сообщали, у него челюсть. У Николая Бондаренко, саратовского депутата, который, избит... к сожалению, не пошел против Володина, пошел по другому округу, здесь какая-то игра, он выступал у нас в эфире, кого избили? Начальник его штаба, который тоже кандидат, но не в Думу, а вот место власть. власти. Он есть сейчас не может. Так ему челюсть свернули. Кто непонятно? Ну, неизвестные лица, естественно, понимаете. Это вот еще раз, видите, давление идет, сидит. Ну, то есть ты там баллотируйся, но ну, так, в рамках, да, держи себя. То, что Бондаренко не пустили, а тут, возвращаясь с Зюганова, понимаете, и я тоже, и вы, наверное, сколько раз, вот ну, зачем он медаль Столыпина получил, Зюган? Зачем он это делает? А вот дайте поставим себя на его место. Я же 20 лет работал на госслужбе, тоже отвечал не за себя, а за людей. Вот недавно Камчатскому секретарю Крайкома, члену законодательного собрания Камчатского края КПРФ, дали 9 лет тюрьмы. Реальной тюрьмы. За что? Ну, как за что? За то, что он якобы использовал там свои депутатские полномочия там в каком-то щебенном карьере. Ну, какая-то фигня. Но апелляция прошла быстро, и дело вернули до доследования. Человек освобожден. Вот как вы думаете, кто это сделал? Ведь, понимаете, Зюганова, конечно, можно ругать, но он же не лидер оппозиции в Бельгии, да? где человек придет к королю, скажет, да иди ты, знаешь, куда. А тут Зюганов вынужден как себя вести? Вот, если он сейчас, условно говоря, порвет с властью, сядет, например, Грудинин, сядет Платошкин, сядет там еще кто-то, ну, за кого он, как бы, отвечает? И все будут говорить, ну что ж ты, Геннадий Андреевич, не смог вытащить там Павла Николаевича, там, Николая Николаевича. А что он скажет? Он же, понимаете, как капитан футбольной команды, играющий с другими, а судья на той стороне, понимаете? Зюганов мог не говорить тот жуткий текст, я же помню, кто такой этот Платошкин смысл. Почтенный профессор, ни одного митинга не провел. Это был октябрь да, да. или сентябрь. Он вас снес, ну, как деликат, И даже нет. после моего ареста. Знаете, я вам скажу честно. А что себя как сволочь Вилд по отношению к вам? Вот я был на съезде, да, КПРФ 24 июня. Там две, как бы, группы лиц на этом съезде. Одна, процента два делегатов, они со мной даже не здороваются. И смотрят с тихой ненавистью. Я, реально, там есть люди в руководстве КПРФ. До сих пор считающие, что я агент Кремля, вот искренне. Они говорят, знаете, что мы с Афулиным с одной. который мог умереть от того, что <с прогулки не разрешают после ковида. На балконе пусть гуляют. Дураки, что ли? Думаю, 99%, включая самого Зюганова. Там, знаете, была сплошная фотосессия. Сфотографироваться с Платошкиным. Я сейчас не про себя. Я к тому, что эти люди... Руководитель... Ну, вы его спросили, Геннадий мол, Андреевич, что ж ты так вил себя, как скотина? Ты же вроде мужик влиятельный, вторая политическая сила, так сказать. Ты бы Знаете... человек в беде, явно что ни за что, но ну, понятно всем, всей стране. Зюганов молчит. Как так? Ну, смотрите, во-первых, в Думе он все-таки выступал как единственный человек с трибуны. Это раз. Потом ну, депутаты были. Синельщиков писал, ну, это член фракции КПРФ, он у них за политрепрессии отвечает, за борьбу с ними. Писал много писем прокуратура там и прочее. Знаете, я думаю, вопрос... За же фамилии такой не слышал, какой-то Синельщиков. Он бывший то ли зампрокурора Москвы, то ли прокурор. Я думаю, знаете, тут в чем было дело? Посмотрите, сидят Зюганов и Афонин, которые, я думаю... Юрий Афонин второй человек в партии, сегодня организатор. Первый заместитель. Зюганова намного. Первый заместитель Зюганова. Было несколько заместителей одинаковых. После апреля месяца этого года стал один первый, остальные просто. И в президиум ЦК КПР вошло, ну скажем так, много сторонников Афонина, таких вот молодых людей и так далее. Я думаю, я пусть они это у вас опровергнут, было бы здорово, кстати, чтобы вы с ними здесь поговорили, закурили трубку мира. Ну, в формальном смысле. Я думаю, они хорошо относятся. Но у них разная партия. Хорошо, роль... хорошо относится к вам? Да. Большую роль здесь сыграл Шевченко. Понимаете, Афонина сейчас за него долбит в партии. Условно говоря, вот ты кого привел? Может, Платошкин такой же? А? Афонин, он за это вот все время сейчас огребает. Потому что он официально отвечает в партии вот за союзников, там, за выдвижение кандидатов, за кадровую политику. это По сути, за 90% реальные... Вот Политической работы. Ну, да. Ну Он толковый мужик, на самом деле, Афонин. Он Очень. гораздо приятнее, чем разные всякие другие товарищи. А знаете, он мне вот чем приятнее? Один господин Рашкин, чего там стоит. Я помню все эти его истории с трупами. А вы помните историю годичной давности? Да. А точнее в апреле, когда перед съездом КПРФ вдруг всплывает пленочка, да, где Рашкин и Левченко на улицах Москвы обсуждают имущество Афонина. В аккурат перед съездом партии, где Афонин должны были сделать первым заместителем. Вот как вы думаете, кто это? Сделал, ну, я думаю, нам с вами это понятно, да? Мне про Рашкина все понятно, везде люди стремятся к власти, и здесь вопросов нет. Я... Знаете, вот чем Афонин хорош? вот извините, что я, на мой взгляд... Нет, а вам-то что дает эта сила? Защиту сегодня от апелляции? Вы и так это выиграете? Нет, нет, меня, честно говоря, опять, я бы мог баллотироваться сейчас, например, но я боюсь их подставить чем? Ну, предположим, вот да... Я сейчас заявляюсь там федерально... Зачем вам, коммунисты, вообще? Вы баллотируете губернатора Хабаровского края. Ведь в лед проходите. Никакая фальсификация не поможет Кстати, здесь Я вам, выйдет, я вам докладываю, что представитель КПРФ в Хабаровском крае, эксклюзив для вас, фактически снял с губернаторской гонки. То есть, он муниципальный фильтр не получит. А получит только товарищи, знаете, на фоне которых Дегтярев... Ну, просто Бог царь и воинский начальник, исполен да. Вот знаете, чем хороший Афонь, еще раз, человек прекрасно понимающий как бы, свое место и способности. Это вообще в политике редкость, я вам должен сказать, вот на этих высотах. Там же все у нас Наполеона. Помните, как у Ванегины, да, мы все глядим у Наполеона, двуногих тварей миллиона и прочее. Нет, он все понимает. Это редкость. Других послушаешь, но думаешь, блин. Ну, ты в зеркало посмотри. Ну, и так далее. Поэтому Афонин, вот моя Давайте цель, подведем. смотрите. Угу. Губернаторские там, думские даже. Моя цель какая? Чтобы в случае нашего успеха, левых, ну, пусть успеха там не сто не процентов, но на волне, чтобы мы начали реформирование КПРФ в мощную, молодую, боевую, задорную, миллионную силу. Понимаете, потому что, ну, что мы с вами... А сейчас не миллион, сколько сейчас сторонников ОКПР? Ну, И сейчас у них где-то в районе 200 тысяч человек, что тоже по нашим, так сказать, меркам, согласитесь, да, немало. Там коврижек-то особо не прилетает, в принципе, большинство членов партии за это. Разные, разные есть люди, разные. Абсолютно. Нет, тут Венедиктов сказал где-то, что вот он будет голосование делать, делать и надеяться, что у него проголосуют 100 тысяч. Я рот открыл. Когда наш канал делает голосование, по той же суде Арбузовой доверяет ей страна или нет, там было более 200 тысяч, причем никого звать не надо было, люди приходили сами. Нет, вопрос очень один практический. Мы сейчас забудем мои отношения с Зюгановым, те суды, которые он нам проиграл, почему про... Забыли все. Вот я рядовой... Человек. У меня ЖКХ повышают с 1 июля, у меня жрать нечего, у меня свекла стоит полтора евро килограмма, а морковка 2 евро килограмм. Я спрашиваю, Зюганов, ты что штаны в Думе протираешь? Вот ты для меня, простого человека, по ценам, по ЖКХ, по моей жизни, что за эти годы в Думе сделать? там 45 гавриков. Где итог? Время пришло собрать камни и спросить. Геннадий Андреевич, давай так, отчитайся. Мне один товарищ пишет, но у него уже нет большинства, у него никогда не будет большинства, потому что Кремль не дремлет, работает. Но и один в поле воин. Я прошу прощения, когда Платошкин, сидя в изоляции, обращался к нации, спасибо адвокату, который нашел возможность, чтобы человек, не имеющий как право выступать в интернете, все-таки выступил в интернете. Это собирало огромную аудиторию, то есть один голос звучал громко, Да так громко, что некоторые глохли. Итог приговор условный. Не рискнули. Хотя писали гады его, предполагаю, как обвинительный. Все развалилось. Где сейчас этот мальчик лейтенант прокурор? Вообще не уволился ли он? И тоже гнида какие. Начальники Можно ворот, знание, звание еще получил. Не думаю, потому что они в итоге сделали так, что смеялся весь мир. Когда мы опубликовали сначала все эти видеосюжеты, а потом, когда опубликовали приговор, и все юристы. Вот это я просто своими глазами видел у многих, в том числе и судей, когда судья Гагаринского суда именем Российской Федерации сказала, Платошкин предупреждал своих сторонников все делать по закону, но в голове у него был другой умысел. Твою душу с комарами. Она, как Вольф Мессинг, прочитала, что у Платошкина в голове. Они мысли читают. Ну, смешно. Потому и рухнуло все. Сейчас речь не о Платошкине, а о Зюганове. Что он сделал за эти годы? Вот смотрите: на две части можно разделить да, его деятельность, ну, или деятельность КПРФ под его руководством. да, 43 Гаврика. Но эти 43 Гаврика я хочу, чтобы молодежь наши именно слушала. Потому что молодежи, честно говоря, к сожалению, ему плевать на свеклу, там, на пенсионную реформу они считают, что это что-то все далеко. Да? Но... По всем этим законам, пенсионная прочее, одна фракция голосовала против: против повышения НДС, против повышения пенсионного возраста. По Поправок Терешковой, та же Останина, да, и очень замечательно все это объяснило. Кстати, это я все читал: Нина, на коммунистском, ни не на Второй момент повседневная деятельность. Да. <coughs> вот, предположим, вы знаете: да, что условных навальновцев, которые в метрополитене где-то там зарегистрировались на каком-то сайте, что они будут участвовать в протестах, их уволили. да. Вот этот Синейщиков конкретно, еще раз депутат фракции, отвечающий за все это дело, он им адвокатов нашел. И по судам их несколько человек восстановили. Вот это абсолютно конкретная деятельность. Хотя, сами понимаете, КПРФ могла бы этим не заниматься. Да? Кто ну, мы за любую, мы против любой несправедливости. Вот. Потом Синельщиков с... молодец. Потом еще раз, смотрите, мало, вот кто из... Мало кто знает. Вот из всех знаете, этих я... партий, да, которые есть, КПРФ кривая, косая, вот как она существует с людьми, которые считают меня там агентом Кремля. Это еще раз, вот я сам на себе прочувствую, это самое удаленное от Кремля партии. не совсем удаленное. Но там знаете, какая разница? Одни списки кандидатов заранее представляют, и там говорят, <coughs> нет, вот там типа Караулова, нафиг. Да, вот". да, Какой-нибудь Харичев сидит, да. Да. Это, да, и да. Эти... начальник управления соответствующего. Так. И эти уведомляют. Мы выдвигаем вот таких. Перед фактом стоит. Да. Вот я еще раз по своим хочу сказать. Вообще, даже слова не было, а Мунькейка, а можете. А да, почему вы не вошли в список? Вот в смотрите, еще я боюсь. да. Я вхожу в список, предположим, да. они быстренько делают апелляцию там. За пять минут, как понимаете, вешают мне либо это уже судимость, либо там... Другой уже не могут. Хуже, Нет, хуже не могут. ну, да год меньше, но суть, судимость. Я из списка вылетаю автоматом, потому что судимый человек с тяжелой статьей не может баллотироваться. Список могут с ней, Понимаете? Просто я как раз исхожу не только из себя... Хорошо, выдвигают Платошкина по одномандатному. С Вести КПРФ никто не рискнет снять, народ скажет ну, свое слово так, что мало не покажет. Ну, им придется съезд опять проводить, понимаете. Это же у нас все законом регулируется. Или выдвигает меня по одномандатке, на меня народ пашет. Бесплатно, не сомневаюсь, разносят листовки, газеты. За пять дней до выборов говорят, Николай Николаевич... На самом деле, будет у вас статус или не будет, когда-то был такой замечательный... В Амхате Павел Марков. Ну, формально он за литчасть отвечал. И при очередной реорганизации у Немировича спрашивают. Ну, вот Веленкин, там, да, все, все имена Марков. Как его назвать? Он говорит, слушайте, я не знаю, как вы его назовете. Марков – это Марков. Платошкин – это Платошкин. Есть у вас статус, нет у вас статуса – у вас есть эфиры, у вас есть экран, у вас есть газета, у вас есть люди, которые. И вам спасибо огромное за то, что дело не, не бросаете. Нас. Дело не в нас. Вас уже не бросишь. Во-первых. Дело не в нас. А дело в том, что. Ну, слушайте, ну все мы люди, к вам наверняка подходили всякие разные кривые и, и правильные, и неправильные и разные люди и говорили. Дай письменную гарантию. Знаете, как с Путина хотели. Сейчас не модная тема Путина, но что было, то было. Они с Путина, эти олигархи наши, Березовские, все хотели получить письменную гарантию, что он никого из них не тронет, не посадит. Он не дал им такой бумаги. И даже камеру держали Жень Киселеву в тот вечер, когда все решалось. Была камера Киселевы. Они хотели под камеру, чтобы Путин дал им какую-то клятву. Семье прежде всего. Борис Николаевич, Татьяна, Юмаша все-таки старались. Там была своя игра, он был полностью с ними, Путин, и он не был чужой среди своих, он был свой среди своих. Он их обыграл, это другой вопрос, раскидал всех, но гарантий он им не дал. Если бы Платошкин дал какие-то гарантии не баллотироваться, не жить, не быть, ну вот видите, вы же не пошли на это, не пошли. Но то, что сегодня с вами произошло вот именно ваш Альянс с Дзюгановым, люди не поняли, вы не до конца, недостаточно. Его объяснили. Да. Вот вы сейчас скажите, вот вас сейчас смотрит наверняка огромное количество людей. Вот вы сейчас скажите, главная цель не остаться одному, понимаю, снять приговор, понимаю, или что-то большее для России. Понимаете, приговор это не Зюганов. То есть, Зюганов, может быть, с удовольствием бы снял с меня приговоры. Грудинину все эти суды бы но, да. но он не в состоянии это сделать, понимаете. Он не, не владеет ни Росгвардией, там, ни судью. Армуза. И Зюганов просто обманул Грудинина на самом деле, обещал это... горы золотые. Павла. Да нет, а вы знаете, кстати, вот я думаю, Николаевич. Ну, дайте я скажу, я думаю, да, не да. скажу, я знаю, но я думаю. Беда, знаете, была в чем, как раз вот насчет Зюганова, Кремль ему тогда говорил в 18-м, Зюганов, будешь баллотироваться. Ну, опять, смысл такой, да, и все остальные, да, там Жириновский, Явлинский, там и так далее. А Зюганов сказал, нет, нет, у нас будет баллотироваться... Павел Николаевич Грудинин. Председатель совхоза. Да, но смысл не в этом, а в том, что наслушался, понимаете? Тебе сказали баллотироваться. Иди и баллотируйся. Все. Понятно, что Грудинин никакой там неспровергатель, да, там, я не знаю, никакой не экстремист. Но у нас просто привыкли так. Ко мне, ну, его бы, может быть, и одобрили самого Грудинина. Но надо было подъехать и сказать там. Зюганов не сделал этого. Не сделал. В результате, да, долбит Грудинина. Но как бы Азюганов естественно, морально должен упадеть. А как? За Грудинина миллиард. Суд ну, признал, и что наш суд что угодно может признать? Да За ним я? миллиард долго Миллиард. Ну, понимаете, сейчас мы можем обсуждать все эти темы, но мы живем в рыночной экономике. Знаете, вот то, что повесили груди, ну, в принципе, могут повесить ну, любому абсолютно человеку, который занимается предпринимательской деятельностью. Ну, может, не миллиард, там, не знаю, миллион, зависит от оборота. Но я просто к чему говорю? Видите, это единственная партия, которая как бы это... Нет, они не, не то, что дымы там... Нет. Они ведут себя по... ну я, я не знаю, как бы я себя... На ну, мистерю. хорошо, сегодняшний день. Миронов пишет, мы объединяемся в будущей Думе с Зюгановым. Не будет. Прилепина, я понимаю, Афонин, выступая у нас на канале, об этом сказал. Но Зюганов молчал все эти дни. Написал об этом Миронов еще две недели назад. Тогда все сказали о... Миронов хочет объединиться с Зюганом, а Зюганов с Мироном, потому что в четвертом году тогда не Зюганов будет выдвигаться на пост президента России, а проголосуют за любого представителя КПРФ, потому что в четвертому году будет повеселее, чем сегодня, прямо скажем, в наших кошельках, увы и так далее. А давайте про сегодняшнее веселье. Вот мы с вами с чего начали? Да? Еще Зюганов-то молчит? Вот, вот, я... Почему это шняга, извините, вообще возник. Да. Итак, КПРФ сейчас 20%. Такого с 95 -го года вообще не было. Тогда они взяли 22%. Это... Но, дальше, я вас всех поздравляю. Впервые за историю метеонаблюдения, что называется. Mm -hmm. да, Единая Россия на прошлой неделе грохнулась даже в Овциоме меньше 30%. Такого не было никогда. Итак, смотрим, 28% у них, процентов у ядра 20% у нас. А вот дальше интересно. Ну да, ЛДПР свои 10 получит театр одного актера. А вот справедливая Россия 5-6%. Может не пройти никуда. Абсолютно. Поэтому справедливую Россию впихнуть. Извините, пожалуйста. Я понимаю, что Харичев какой-то там в администрации, я его в глаза не видел, фамилия хорошая, по-моему, говорящая. Но это надо было быть. Владимир Владимирович, услышьте, про ваших сотрудников пою. Клиническим идиотом. Я бы не сказал. Я сегодня я пример приведу, не торопитесь, чтобы назначить в блок... Да. Геннадия Юрьевича Семигина. Семигина. Мы показали этот документик. Игорь Рауфович Ашурбели. Некое его сокол. Видимо, Ашурбели какое-то отношение к этому соколу имеет. Долг Семигин берет у Игоря Рауфовича. Не бедного человека. Откуда, вообще деньги? Отдельный вопрос. Но сейчас не о Игоре Рауфовиче, а о долге. Семигин берет не миллион, не два, и даже не десять, даже не двадцать, и даже не тридцать. А около 40 миллионов в долг не отдает, значит, не отдал, украл. И решением суда я показал бумажку от судебного пристава главному патриоту России. Будущему депутату Государственной Думы, не дай бог, конечно, Геннадию Юрьевичу Семегину. Именем Российской Федерации, предполагавья Коровов. Запрещен выезд из страны как главному патриоту. О, Харичев поработал. Потому что он не отдал долг. Значит, украл. Значит, жулик. Раз украл, значит, жулик. Раз не отдал, значит, украл. Запрещен выезд из страны. Да, Харичев не доработал. Не знал это. Когда мы показали эти документы Семигину, мои помощники стали ему звонить. Я его хорошо знаю. Он тут бывал, в этой студии. Исчез мужик. Прокомментировал бумажку-то от судебного приступа. Сказать нечего, боюсь я. И этот пацан Семидин в блоке с Мироновым, ближайшим союзником Путина. И еще этим Захаром Прилепиным. Что вообще смешно. Я извиняюсь. Нет, Лебедь, ты... рак и щука. Не при надо таком... извиняться. Все правильно. А теперь поставим себя на место ну, Харичева или кто-то. Да это мне я... я... суть. Вот ничего. смотрите. В политике, на мой взгляд, как и везде, главное оставлять себе несколько вариантов развития событий. В для них ситуации 28%. В Москве 12%. Единая Россия 12%. Так вот, смотрите, что мы с вами делаем. Итак, мы на месте них. Мы включаем вот этих вот перцев в эту справедливую Россию. На первый взгляд, действительно, что такое справедливая Россия? Это, знаете, такие вот оппозиционеры салонные. да? Вот Для них КПРФ слишком какая-то такая. Вот, да, Единая Россия тоже. Это вот адепты теории царь. Хорошие там бояре, ну, такие вот как бы молочные оппозиционеры, вегетарианцы. Не вынимает называется, если говорить по русски Да, тут впендюривают им вот этого типа, типа, сталиниста Прилепина. Они там все балдеют. Вот смотрите, здесь два варианта. Если сталинист, в кавычках, кем он только не был, <смех> Прилепина. Это Дает партии возможность пройти 7%, ну, например, вместо 5. Это неплохо. А более даже хороший вариант с точки зрения них, если он 4,9 наберет. Ведь по нашему закону, да, это еще людям скажем, да, если партия не набирает 5%, ее голоса отходят кому, кто набрал 5%, бенефициар кто? Единая Россия. Вот смотрите, люди должны понимать, на выборах уже 2016 -го года ядро не получило большинства, официально не получило. Но за счет вот этих мелких партий которые никуда не попали, они не просто получили большинство, они получили конституционное большинство. Ну, 340 мандатов, почему и поменяли конституцию. Видите, к этому все шло. Теперь они, знаете, вот эти все непарламентские партии, при всем уважении к РПСС, всякие зеленые альтернативы, вот эти все новые люди, вы знаете, сколько у них сейчас суммарно? Они все не проходят, нет, но у них суммарно под 20. На прошлых выборах 14 когда ядро с помощью них получило большинство. Теперь смысл такой. Если этих мелких партий ядру не хватит, прилепинцам рисуются 4,9, они не попадают, и вот это у себя несколько миллионов голосов отходят славному ядру. Значит, три партии остаются в Государственной Думе, плюс отдельные депутаты, Нет, знаете там. Вот если бы вы, я, я могу, вот ничего много не надо, вот если бы вы сказали, я пошел к Зюганову, потому что я Платошкин. Беру на себя организацию наблюдения за честностью на каждом участке. Вас бы сейчас на руках носили, все То сказали. Мы, «Николай, это, мы это и делаем. Черт возьми, а в самом деле есть движение за социализм. Немного надо, три человека у урны, один в туалет вышел, двое остались. День и ночь, два-три дня можно потерпеть, а вот там, где комнатка, где госвыборы, где написано «посторонний вход воспрещен. Вот Зюганов, Платошкин, Афонин, Грудинин пока не посадили. Да еще примкнувший к ним кто-то там еще. А отдельно Шевченко скажет то же самое. Ей же нормальные голоса. Ну-ка давайте-ка вот ту девочку, которая там с мобильником от Харичева сидит. Из этой комнатки, где надпись... Срывайте табличку. посторонним. Это кто на выборах? Посторонний народ, что ли, сволочь? Ну-ка иди сюда. Садись здесь в центре зала. Покажи, что ты вводишь в систему газвыборы. Геннадий Иванович Райков создавал. Геннадий садись. Тебя сейчас выгнали, Путин тебя выгнал. Ты знаешь, как это делается. Ну-ка, смотри, что девочка вводит, комментируй. Знаю, все по-взрослому. Мы избираем парламент. А парламент, парламентская партия, без сбора подписей выдвигает президента через два года. Да, да, все да. поехали, доигрались, честно все делаем. Хватит Вы будет... все изложили, Андрей Викторович. Все Вы, же как... не... Вы же это не сказали. Я беру на себя, не, член... не являюсь членом КПРФ, Включаю в эту обойму Караулова, Шевченко, там, я не знаю кого, мы все будем стоять, я вот буду избирателем, кандидатом стоять, к этим наблюдателем. А, а я, я что сказал? Встану три вот. дня, да я вот, сколько вот, простою. Вот, вот, стульчик Викторович. принесу твою душу, сяду и говорю, сидеть. Я сказал, Живу, что посажу, Платошкин, посажу, Платошкин будет сидеть наблюдателем. Я это говорил, я это еще раз повторяю. Я и ночью там у этой школы буду В стоять. Года. И да. вы будете, понимаете? И мы Но должны... Другому нельзя. Чё, за меня проголосуют, мне обидно. Мне задержав. Абсолютно. Причем матч, мать, чтобы кто-то какой-нибудь Харичев голосовал своей? Как шахрай охрань билетней. Билетнюки. У нас сейчас, на сегодняшний день, приток наблюдателей уже такой. Ну, сайт целый создан, причем очень грамотный, я должен сказать. Красный контроль. Можно сейчас уже зарегистрироваться там наблюдателем. Там ролики висят такие, знаете, ну простые, да, чтобы понять, вот, что такое наблюдатель. Не какие-то там, знаете, вырезки из этих законов, там вот такие, которые нормальный человек вообще просто не поймет. Все это есть. Мало того. Вот сейчас у меня жена, например, ездила на Алтае вместе с Афонином. Но она ездила не как жена, а как представитель движения. Афонин как КПРФ. Совместные заседания активов везде уже проведены по регионам. И уже идет конкретно. Знаете, вот сейчас конкретно сидят люди с картами да, избирательных округов. Так, здесь новый социализм. Сколько у вас там? Три. Все. Здесь у нас у коммунистов человек с правом решающего голоса, член комиссии. Ваша любимая Рязань отработана уже как город. И, кстати, огромное вам еще раз спасибо от земляков, потому что я же по матери с Сараевского района, Рязанской области, что вы вот, вот это вот все болото там капитально встряхнули. И вот отлично. вы, вы еще просто повторите, вот смотрите, все, друзья, такие люди, как Караулов, ну я прося там не говорю, мы будем наблюдать. Обязательно. Будем. Обязательно. Нет, будем. нет, нет это, Вот это... это вот позиция. Это позиция не У непросто. нас нет другой страны. Да. Зачем Знаете, это, сволочь-то? Вот это. вы там все наблюдаете, а Платошкин, Караулов вот будут там покуривать и смотреть, что вы делаете. Нет, мы не, тоже не. это все сделаем. Или все эти партии, на самом деле, одна партия. Одна нет. партия называется Кремль. Нет, все ну, и КПРФ, ну, и Смиронов, ну, и Единая. Вот смотрите, в чем разница опять. Вот вы подняли вопрос, а что там Бондаренко не пошел в Государственную Думу против Володина? Да его поберегли. Потому что как только Бондаренко заикнулся месяца три тому назад, что он пойдет против Володина, я еще сидел. Ему прилетела первая административка. Мгновенно просто. Да? Я сказал, время... что так будет. Я ему сказал, что так будет, Коле, в октябре, в эфире. Так вот. Если Мы уже вы... тогда знали, что Володин будет разводить себя и его. Володин очень слабые шансы. Очень слабые шансы. Но я вам открою одну тайну. Когда Николая Бондаренко арестовали в феврале. Якобы он то ли оскорбил милиционера, да, или да, то ли да. еще чего-то. Его потащили в суд. Он выходил в эфир прямо из зала суда, как это когда-то сделали. И мы с вами. И я позвонил сначала Ситникова, такая есть помощник. Я их всех хорошо знаю. Я на «ты» и «с и «с Володином». Я говорю, передай Володину. Все понимают, что делает Володин. Это начало избирательной кампании Бондаренко. Сейчас ему приговорят к 80 часам метать вести улицы. И все, твоему этому Володину конец, в Потому что 8 80 часов люди будут сходить, аплодировать и смотреть, как Володин расправляется с Бондаренко с помощью суда. Во, они пошли, успели мы. Все-таки, видимо, вмешался. Я не знаю, вмешался, не вмешался. Я только знаю, что Володин... Ему сказать сегодня нечего после прогулки со старушкой. Это вдруг понимает вся страна. Это он не понимает. А люди уже понимают. А он не догоняет абсолютно. Он, это отдельная песня, как и полупьяный Хинштейн, которого показали в Самаре, который мобильником, в отличие от Ельцина, тот у, у, у, у, палкой дирижировал, а это мобильником, совершенно, абсолютно, концерте духовых оркестров, у нас тоже это на платформе Кстати, Караула. против него идет сильный парень, такой, ну, как парень, но ну, не слишком молодой, но очень такой, по-моему, достойный. Против Хинштейна? Против Финштейна от КПРФ Абдалкин, который работал на, просто на заводе, попытался там профсоюз организовать. Но Зюганову бы прилететь на этот съезд с Бондаренко, это его молодой коммунист. Я вот не член коммунистической партии, но Коля в вот этот вечер в феврале, когда его судили могли припаять ему что угодно, он действительно был у нас в эфире постоянно. Зюганов это рядом не оказалось. Я вам так могу сказать, С что. С вами вы... рядом не оказалось. То что, То, Зюганов... Бондаренко... То, что Зюганов Бондаренко бросил по другому округу, он его спас. Опять можно, конечно, дать представим такой вариант. Да пошли его все на. Рашкина тоже сползли, когда его от Толстого отвели. В Толстому а этот округ Рашкина вот это. Мы вместе не спасли. Коммунист да, Рашкин. Андрей Викторович, давайте про Рашкина. Вот сегодня у нас что, 20 сентября поговорим. На следующий день после выборов, я думаю, будет очень интересно. Очень. Понимаете, и вам тоже, думаю, будет интересно. То есть, Бондаренко мог сейчас сидеть, ну, типа, как я под домашним, либо вообще. Поэтому у Зюганова, смотрите. Итак, а вас испугал арест? Это сейчас Меня 2%. нет. Меня он... Меня он не то, что испугал. Я был, честно говоря, ну, это, знаете, все как динозавра на улице встретить. Вот примерно такой же вариант. Когда к тебе врывается там, человек 20 и говорит, вы подозреваете совершение тяжкого уголовного преступления. Вы смотрите, вас арест не испугал. Мне 63 года. Я никогда не думал, что я могу уехать из страны, чтобы мне не мешали работать. Такого не было. Я, я пережил два покушения. У меня были разные ситуации. Сейчас я Варьке сказал, "Варь, конечно, ты вещи приготовь. Думаю, что мы получим весточку, что у нас хотят, немножечко того. В тюрьму в какую-нибудь мы успеем подадим. Уехать и оттуда будем работать, пока всю эту хрень сегодняшнюю с якутскими пожарами, с девочкой с переломанной рукой или с Бондаренко, которому угрожают тюрьмы. Я уже пожил, мне не страшно. Мне 63 года. У меня книга интереснее будет писаться в тюрьме чем сейчас Хотя я очень кажусь трехтомником который наконец-то я еще пару месяцев и я и я сделаю да завершу как я хочу тюрьмы сегодня боятся в россии нельзя почему потому что вчера нашелся в ленинградской области некий человечек по фамилии петров владимир или платонов владимир я этого парня ей богу о, владимир петров я этого парня не знаю не знаю, что сделал этот человек для России, но что сказал вчера замести... первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Петров Владимир. Он обратил внимание, отдельная часть общества нашего отказывается прививаться. Петров считает, что людей, которые отказываются прививаться, то есть отдельную часть общества надо отправить в тюрьму, Молодец. ввести уголовную ответственность за призывы. Прямо ей-богу читается приговор Платошкину именем Российской Федерации этой гражданке Арбузовой. А он повстанец какой-то, Петров, президент, что сказал? Вакцинация – дело добровольно, он чего? Я о другом. Мужик не понимает, чего говорит, а он говорит. Давайте часть общества посадим в тюрьму, цитируя Анатолия Васильевича Луначарского третьего года, когда Луначарский в сердцах сказал, Россия такая страна, которая сама с собой без тюрем не разберется. 5 миллионов доносов, 1937 год. Это что, Сталин писал их сам на себя что ли? Писали, то у кого жену завидовали, красавицы, у кого квартиры больше, чем у меня, 5 миллионов. Вот еще один нашелся, тридцать 1937 год, предлагает посадить час, часть общества. И люди до конца, вот если додумывать до конца, что они хотят, эти граждане, ведь никто же не комментирует, ну сказал, сказал, ну дурак, ну хорошо. ну и... А перестали мы все на самом деле бояться и Петрова, и призывов, да прошу прощения и тюрьмы, да очень неохота, вы это по себе знаете. Но напугать сегодня тюрьмой Бондаренко, Платошкина, я старше вас всех, Караулова, крайне сложно. Очень не хочется еще раз, я буржуане, самосоженец. Но не проходит номер, я не прав. Методы уже не те. Так если методы не те, в итоге, что же ждет КПРФ? Зюганов не останется после победы? Дайте после выборов поговорим. Я, еще... Дайте, я вам скажу сейчас формулировку. Или на пенсию отправить, как сейчас разговоры ходят. Афонин возглавит КПРФ. Вы сейчас, вы сейчас порадуетесь. Значит, Я имею возможность произнести следующую формулировку, которая не моя. Значит, Моя была такая, что мы превратим в КПРФ в сильную современную миллионную партию. Прекрасная КПРФ. идея. Сейчас еще будет прекраснее. А сейчас идея такая. На базе КПРФ. Вы чувствуете разницу? КПРФ и на базе КПРФ. То есть, вторая формулировка, еще более радикальная. Партия может открыться для тех слоев, которые, ну, сейчас там нос зажимают, или еще там что-то. Вот моя мечта, вы спрашивали, что нужно Платошкину? Платошкину нужна мощная миллионная партия, понимаете, такая вот левая, современная, боевая, задорная, с мозгами в башке, абсолютно, за которую может проголосовать ну, 90% населения, просто, знаете, не потому, что не за кого, да, как вот сейчас многие, а потому, что это их родина политическая. Мы сделаем это, но для этого нам нужен успех. Вы, вы же сами понимаете, одно дело реформирование партии на базе успеха, окрыленность там, все этого хотят, другое дело вот это вот пике, да, когда все, помните, когда у Победы отцов много поражения сирота. и все будут от этой партии наоборот в руководстве еще отпихиваться типа давай вот в 2002 возглавь, я... году к нам в момент истины обратилась прокурор полковник женщина Конаковский район Тверской области мы ее сняли она стояла на берегу Волги и говорила посмотрите вот Волга артерия которая питает водой Москву через канал а вот скотомогильник Одна была ржавая какая-то табличка «Осторожно, скотомогильник». Под моими ногами, говорил и прокурор, «Миллиарды спор сибирской язвы». Когда в Америке в конвертах кто-то прислал кому-то, нехорошие или террористы, споры сибирской язвы, два или три конверта, вся страна встала на уши. Потому что все в Америке понимают, что такое сибирская язва. Саша почему был живой, тогда говорит, мне дед рассказывал, как это страшно. Вот под моей Подо мной, под моими ногами, миллиарды спор, а до берега 1 метр 28 сантиметров. Мы линейкой мерили. Мы стали орать. 2002 год министр природных ресурсов был Артюхов. Орали, орали, орали, никто нас не слышал. Ни Путин, ни Лужков Юрий Михайлович, извини, что был. Но никто не слышал. Вдруг услышал, кто Немцов. У меня с Борей были сложные отношения, мы, у меня на год моложе, мы почти ровесники, он снимался еще в том моменте, истинно, мы встречались, расходились, ссорились, потом снова снимались, но у меня профессия такая, я у всех возьму интервью, даже у Гитлера, мне интересно, это моя профессия. Боря услышал, приехал, я ему показал все материалы. Немцов добился тогда, но ну, Союз правых сил, а они были, Немцов, Кириенко, Чубай, все вместе, Чубай Заглавного. за главного. Они добились тогда, Немцов под его, он выступал, он рыл эти скотомогильники, они забетонировали, саркофаги стали делать. Впервые в бюджете страны при вмешательстве Немцова что было, то было, появились скотомогильники и деньги бюджетной строкой. Когда пошли дожди, уже был октябрь, а у них выборы. Вот, вдруг Артюхов останавливает стройку, потому что с ним не согласовали. Немцов примчался сюда, говорит, Артюхов, слышишь? Сибирская язва – это неприродный ресурсы в своем уме? И, слушай, Боря, а министр Артюхов идиотов, он заржал. В эфире все это было. И вот тогда Немцов после какого-то одного эфира вышел и сказал, слушай, как было бы хорошо, если бы в Союзе правых сил не было бы. Я говорю, говорит, нет. Чубайс. А ты не можешь с Чубайсом поговорить? Мне вот не вот пусть свалит, он так мешает. Вот если бы Зюганов сегодня, Зюганов, который ничего не сказал на, ну, а помните фразы Медведева, что это он Зюганов победил на президентских выборах? Зюганов, который ничего не сказал Геннадию Николаевичу Селезневу, когда тот удивлялся подсчету голосов по Татарстану, помню, когда все, что было у Зюганова, оказалось у его противников, а Зюганов был первым, а он промолчал. Вот если бы Зюганова сегодня, он много, наверное, сделал. Вот он что-то сделал, наверняка. Ну, не получилось сценами, но, но он пересидел. Вот если бы его не было, был бы другим Афонин. И по-другому бы звучало то, что говорите вы. Когда все упирается, как у Немцова в Чубайса. Я, я понял. Я не прав? Нет, давайте следующий вариант. Предположим, вот кто как бы двигает Афонина, как вы понимаете. Афонина двигает в партии всего один человек. Ну, Зюганов, да? Остальные, там есть очень много товарищей, которые... Ну, хватило ума Нирашкина двигать. Ну, ну нормально, что который... Ах... совести хватит. хватит. А Зюганов, мужик, то непростой, не, не, не в нем и совесть есть. Вот. И а руки... Если бы не Зюганов не было, предположим, Афонин не то, что первым зам, а вообще не ну, уходить пора. Старость. Ну, что делать? Скажи... Артисты известны вот будущее сердце. Смотрите: еще раз: одно дело уйти. Ну как можно уйти перед выборами? Вот смотрите, причем когда партия набирает там 20 и проще. А он заявляет: "Все, ребята, идите". Стоп, поставь Грудинина лидером партии. Вот это будет красиво. Останься там президентом. Путин да, хотел сделать. Да. медведеву был президент изначально, а при нем одна должность советник президента. Не вопрос, просто Но... имеется в виду. Здесь важно выбрать время. Понимаете? Вот, ну я предположим, лидер движения. Да, вот сейчас выборы. Я говорю: "Ребята, идите все нафиг". Я вообще весь устал, у меня там. Ну, я мог это сделать еще и в ноябре, и в декабре. Ну, Впереди выборы, я плохо себя чувствую. У меня был инфаркт. Спасибо, вот, Путин, он мне помог смотрите. спасти жизнь. Афонин сказать. стал первым только в апреле. И еле-еле. Вы помните, перед апрелем появилась опять вот эта съемка, про которую мы говорим, что Афонин там такой секой, там у него. Там... Ну, помните, о, да, о чем я да, да. говорю. Да? Это кто сделал? Это сделали те, которые не хотели, чтобы Афонин избрался первым замом. Да? Что, вот, теперь Зюганов, как бы его. Устаканил, чтобы я бы так сказал. Он стал уже не просто там первый среди равных, с равных да, а немножко равней Это он все сделал. Без него бы это не сделал бы никто. Если мы с вами пойдем от противного, ну, предположим, ладно, бог с ним зюга, уходи. А Афонин, а кто? Рашкина вы же не хотите. Я вам честно скажу, и я тоже не хочу. Так если мы сейчас с вами вот этот вот пассианс разложим, конкретнее уже, не просто вот этот человек. От Зюганова ушли Олег Шейн, Эдуард Балтин великий подводник, не погубивший ни одного моряка за всю свою жизнь. Николай Иванович Рыжков, уж какой коммунист. Анатолий Иванович Лукьянов в итоге. От него ушли все. Самые-самые-самые. От Зюганова. Что, что было, Смотрите, что, что, было. что нам делать. Вот, вот сегодня у нас какое число? там 20 июля. Меня убедили. Сегодня ничего другого Два не было. Два месяца до, до возможной победы. Он сейчас говорит, да идите вы все. Я там вот назначаю вот этого. Вот этот, кого бы он не назначил. А мы знаем, кого он хочет назначить своем преемлеме. Но он не, не удерживается. Вы сейчас. хотите быть президентом? Президентом чего? Партии? Или страны. Ну, я уже. Каковы здесь. шансы, что у вас, коммунистической партии, где 2% не хотели здороваться, хотя 98% фотографировались, Вас или Петра Грудинина, Павла Грудинина в итоге, в четвертом году, как парламентская партия, которая, надеюсь, не предаст никого и не сольется, вот. с Мирону. И которая будет другую уже, да? В, чем если сейчас. вас будет партия выдвигать, вы скажете, да или нет? Вот вы сейчас скажите. Я же не Зюганов, я. То есть, если, ну, естественно, если мне вот эта судимость будет дурацкая висеть, как вы понимаете, меня там можно выдвигать, не выдвигать, это бесполезно. Это не важно, если вы скажете, вот у Грудинина нет судимости, люди изберите Грудинина, я буду его советником. Вот. этого достаточно. Вот. Я скажу, не место красят человека. Я скажу так, что если у меня будет законная возможность баллотироваться и партия меня выдвинет, я это почту за честь. Если у меня не появится такой возможности и партия выдвинет Грудинина там, не знаю, Караулова, там. Еще кого-то. Я почту за войти в команду Караулова, Грудинина и сидеть наблюдателем там, я не знаю, сидеть на будет там, стар, а вот Грудинин и тот Нет, зачем? Нет, нет, нет. Каждый должен делать свое дело. Мы все рано или поздно умираем, как поэты, как любовники, как артисты, как политики нет, даже. Ну, давайте мы поживем и так далее. в этих всех ипостасях. Подождите. Но вы уверены, что дальше? Вот. Сейчас абстрагируется от всего, что мы сказали, от всех вопросов, недоумений. Кстати, сейчас сняли очень многие вопросы к вам. Это хорошо, что мы встретились, реально хорошо. Но вы уверены, что дальше предательство? Дальше что? Предательство. Как в 96-м, когда была ночь, судя, мне рассказывали члены ЦК, у нас все эти записи в эфире. Зюганов, побеждая, понимал, что завтра придет Коржаков, будет тюрьма. Лучше пусть будет Ельцин, мы останемся на вторых ролях. Надо. Или как в девяносто третьем году Зюганов, ему же дали канал, первый канал, Рудской в Белом доме, по ним полят пушки, по Рудскому, по Хазбулатову, по всем, а Зюганов призывает своих сторонников остаться дома, не выходить на улицу. Было, было, пленка, вот она. Или как Зюганов голосовал за Беловежскую пущу, за Горбачева. 8 человек было против, включая Рудского. Стенограмма же в интернете. И голосование по имени. А Зюганов голосовал за Беловежскую пущу. Вот сейчас вы уверены, что не будет? 2021. Я, я уверен, что в 2024 году, кстати, если выборы будут в 2024 можете году. можете раньше. Вот. Я вам, ну, я не знаю, 100% я вам не могу дать, естественно, да, это только страховой полис дает, но 90% это будет совсем другая партия. Примерно с таким же вариантом, что вы сказали. Вот это я верю. Да, вот и верю. Э, сейчас даже предположить, кто будет э, кандидатом президента, я вас ую, это может вообще быть человек, которого мы с вами даже сейчас пока, знаете, он где-то вот... Еще там вот плавает. Может быть и нет. Вот я вам это точно гарантирую. Что если ну, не будет каких-то тектонических сдвигов в нашей стране, когда наши с вами прогнозы вообще окажутся, знаете, там для мусорного ящика, такой тоже может быть, это будет другая партия, открытая для вас абсолютно. Шевченко вернется, я не сомневаюсь в этом абсолютно. Да у Максима сейчас все, слава Богу, ему люди верят. Он, э, ну... ну, понимаете, я, я, я думаю, что он понимает, что он сейчас натворил немножко, да. но ну, пусть он мне не отвечает, не надо. А что он, но... а он натворил? Ну, уйдя в РПСС, я думаю, это зря он сделал, но если он как бы осознает Максим, и вернется... Приходит человек, слушай, Кремль имеет партию, они про нее немножко забыли, вот она не собирает подписи, ты хочешь попробовать? Что сделал Макс? Макс первым делом позвонил мне. Я говорю, Макс, давай, если хочешь, я буду, поддержу там как угодно, но это... ты... Есть хотя бы о ком подумать, можно ли голосовать. Я же не буду за Жириновского голосовать с его сыном Лебедевым, которому в Испании, я предполагаю, надо вид на жительство да продлить, но... поэтому оттуда. Но это не обсуждается уже. Вы... Мы же не идиот. Или мы... Единую Россию. ЛДПР мы не будем обсуждать. А если мы с Луцкого будем обсуждать, или Единую ну, Россию, или что, этого Семигина, что ли? Макс, конечно, да ради бога, сделаю все, что я могу, потому что ты живой, нормальный, я тебя всю жизнь знаю. А теперь что представим это? себе следующий вариант. Макс, будем его так называть, он имел от КПРФ предложение. Да, это не центральный округ Москвы, но абсолютно проходнейшее, я бы нам сказал, место в Государственном Доме. Теперь представим себе потенциал. Караулов, Шевченко, Бондаренко, Платошкина все остальные. Да мы не 25 бы тогда взяли. Мы бы тогда 35 взяли бы. Понимаете, сейчас Шевченко, ну что, ведь отсекли вас. Отсекли самых популярных людей, чтобы он, не дай бог, не набрал больше 5%. Он 4... Не, отсекли, не отсекли дело, хотя, конечно, вздохнули с облегчением. Ну, Нет, ну, я, честно, речь, я посчитал, что я действительно юристы наши сидели. Я не могу заниматься платформой Караулова и YouTube каналом с 10, сентября, 10 августа по 19 Платформа Караулова – платный канал. Я дал слово не умирать, не уходить в отпуск, работать каждый день. Там по 20 сюжетов. На Но 30. были другие люди, которые как бы сначала вот заявились были были были рудской хотел потом сын Фонгала, там, там это все масса правда всего. поэтому смотрите что сейчас вот сейчас 4 не приводя это 4 процента за ядро. к сожалению вот если мы берем большинство мы дурацкий закон отменяем что если шевченко получает 4 процента, вот пусть он их и получает пусть это будут его депутаты мы уберем вот этот проходной барьер 5%. Ну, пусть у этой партии будет три депутата. Но это их депутаты. Конечно. Люди хотели именно их видеть в парламенте. Они проголосовали за одних, потом обалдели. Там, оказывается, ядро за их голоса пришло. Но сейчас у нас такие законы, они дурацкие. Но мы с вами должны исходить из политической целесообразности. Политика искусства возможного, правильно? Нет, здесь я с вами полностью Поэтому согласен. Поэтому я считаю, что если бы... Вот он овцы, хоть шерстик, лук, великие русские поговорки. Если, если бы он сейчас все-таки пошел на этот вот единый фронт... И, кстати, я вам честно могу сказать, коммунисты были не против. Абсолютно. Это уже когда он там РПСС возглавил, они сильно на него, конечно, так сказать, обижались, что понятно... Ну, в общем, нет. Они были готовы распределить кандидатов, что называется. Да, да Макс не за себя борется. Ему, что вот, вот тут важно понять. Это слава богу, что его признают Зюганов и все, в отличие от Единой России, серьезная политическая сила Я Шевченко. Ему депутатский мандант, как ему, нафиг не нужен. Он журналист. Он не Хинштейн. Это тот перестал быть журналистом. Ради и богу. умер бы. А вот провести некую силу, такую же, какую-то молодую, ясную, здоровую, да, но. Он, он ее не проведет к сожалению. Понимаете, вот смотрите, я к «Яблоку» неплохо отношусь, абсолютно. неплохо. Там есть разные тоже люди, там Евлинский чудит в последнее время, но не, не наберет она 5%. Ну, к сожалению. Нет, конечно, не, не, не Поэтому, да, если мы за нее голосуем... После ну, то... Сахалина особенно, ну, там ну, же был ну, проект ну. на Сахалине, который нам... Это мой голос свой просто выкидываем понимаете. Углы. Вот зачем это делать? Вы сегодня спокойны, счастливы? Вам хорошо сегодня? Нет. Или... Сегодня я как бы пребываю в таком приподнятом настроении, потому что, с чего мы начали ваш разговор, наша вот синергия после объединения с КПРФ, она меня, честно говоря, даже удивила. Я думал достигнуть 20%, ну, где-то вот в начале сентября, чтобы мы тут попахали еще полтора месяца. Сейчас достиг. Отсюда тревога какая, что там это тоже понимают, да? И могут приступить к контр разведывательная операция или еще какой-нибудь, понимаете, против нас. Я вот боюсь именно вот этого. Ну, не то, что боюсь, меня это тревожит. Но я был бы счастлив, еще раз говорю, если бы мы победили 20 сентября, и мы бы не только вот социальные меры стали осуществлять, что само собой, ну, вот это вот сползание к репрессивному государству бы остановить. К тоже... тиране, да. А нам тоже долбят, понимаете. Вот перед вами сидит человек, да, Это например, правда. да. Это правда. Ну, и полно коммунистов, левых, правых, харизматичных личностей, да, которых вот просто там втаптывают в асфальт. Нам это зачем? Вот понимаете, когда говорят, да это мастодонты, там, динозавры, там, железная занавес. Да это помните, как Германия, да? Когда пришли там за коммунистами, я молчал. Когда пришли за сал-демократами, я тоже молчал. А когда пришли за мной, сказать уже некому, ничего было, понимаете. Потому, что все, всех остальных уже замели. Поэтому те, кто сейчас за демократию, простую, должны за левый блок. Почему? Из чувства самосохранения. Не из-за того, что программа одинаковая. Нет. Мы хотим сделать свободные выборы и их победить при этом, вот этих людей. Как правильно сказал Максим Шевченко, цитируя замечательного поэта, над нашей родиной дым, это было не о пожарах в Якутии, это было, мы говорили, дым действительно такой, что пробирается в легкие каждого человека. Да мы с вами где будем наблюдать, Андрей Викторович? Мы будем, я думаю, наблюдать с вами там, где начинается голосование, вот где солнце всходит. Я сейчас серьезно говорю совершенно… Не, Меня туда не пустят нам еще, скорее всего. Почему же? Приговор не вступил в законную силу в абсолютно Нет, честный. У меня подписка за пределы Московской области, я не наглый. Кстати, подписку надо снимать, потому что, еще раз, уголовное дело перешло в суд. Вы сейчас не под следствием. И, И под не судом. под судом. И не под судом, потому что апелляция не назначена. Вы сейчас нигде. Я, конечно, извиняюсь, они вас потеряли. Вот, поэтому сегодня у вас гораздо больше прав, чем когда вы были под подпиской и когда дело не ушло в суд. Когда дело уходит в суд, извините, прокуроры, которые хотели 6 лет тюрьмы, получили 5 условно и очень довольны. Это их проблема, все, на этом эпоха закончилась. На самом деле, все ужасно закончится, предполагаю я персонально для тех, кто над вами издевался. Это не потому, что Бог все видит, а потому, что все это видим мы, кто мы мы, общество. Нам такие приговоры, нам такие спектакли. Я слово спектакль. он же полгода, но стыд, стыд. Не то слово, потому что приговор, но умысел. Мы его опубликовали, она молодец, что его выпустила из рук Арбузова, но умысел у него в голове был совсем другой. Вот за это. 10 лет пройдет, 100 лет пройдет, это в учебники войдет. Это то, за что Борис Николаевич Ельцин, непопулярная сегодня фигура герой моего романа, жуткий человек. Но он в втором году бы, Ельцин, за такой приговор, судья. я прошу прощения, но не буду говорить, что бы он сделал, но он бы дал. При его характере дал, потому что он сам, он послал Полторанина в архив и сказал, Миха, найди где, кто на меня писал, понимаешь. Полторанин пошел архивы рассекочивать, знаю, что писали. Более того, Полторанин папочку -то нашел, а Ельцин не показал, потому что там были все близкие друзья. Когда Олеся Адамович папочку Бакатин показал, увидел, у него инфаркт случился прямо над папочкой. Писали все. Вот как этот парень-то хочет из Ленинградской области полуобщества посадить. Вот к чему нас сегодня открыто дурачки зовут. А дурачки, некрасиво замучили. Сказал, сказал бы тоже, чтобы он сам от тюрьмы, от сумы не зарекался, если он нам всем вот это все готовит. Так что, думаю, что будет, будет дальше, Николай Николаевич? Ваш прогноз к 19 сентября. Какие цифры и какая будет явка? И пойдут ли люди? Или как в Москве будут явку сушить? Я так понимаю, что засушить явку сегодня задача у Путина главная. Ну, не у Путина, а у всех. Ну, то есть, у него понятно. Но те, кто на местах, они технически сделают все, чтобы народ не пошел голосовать. Правильно. Но сейчас смотрите, какая констелляция есть в соотношении сил. Резолюция его парламента, да, что... Можем не признать. Мне плевать да. на эту резолюцию. Да. Вот нет, лично, почему же? Они... Потому, что у меня нет там в Европе там, никакой недвижимости. У меня тоже нет. У меня... Ну... Но они сказали честно, не признаем вот. вот. Вот здесь сейчас засуетились. Больше того, в 10 раз примерно собирается приехать больше наблюдателей на домские выборы от ОБСЕ. Около 500 человек, чем ну, на выборы 2016 года. Поэтому... По ночам это будут спать уходить. А уходить. Ночью... А мы не будем. Мы а видеорегистраторы будем ставить еще. Можно и камеры ставить, как теперь выясняется, по закону. Камеры нельзя, войну. а перед школой это можно. Понимаете, если там будут мешочки вывозить и вывозить. Мы это тоже сделаем. Я не буду гарантировать людям, не буду врать, что это будет на всех участках происходить. Но на большинстве сделаем. И смотрите, что я думаю. Почему опять про Шевченко-то, да, еще раз, 20% не парламентских партий. Они сейчас попытаются выиграть выборы законно. То есть ничего не сыпать абсолютно, вот эти какие-то там пенсионеры 3%, РПСС-3, там, кто у нас еще, новые люди. Полтора, да у него. И все. Чего, Каравулов, какие проблемы вообще? Все нормально, все, иди, иди, наблюдай. Раз, раз, раз, разлетелись голоса. Да, все отлично, вот, вот это меня, понимаете, и поэтому Шевченко не то, что там, не знаю, там, друг друга в трамвае на ногу, ногу заступили, не в этом дело. Еще раз говорю, если с ним что-то случится, за его слова, мысли, я тоже у суда буду стоять. Понятно? Это не вопрос. Не но просто сейчас, 96-го года, с его Лебедем, помните этого Лебедя, да? 10 миллионов голосов. 10. Это оппозиционные ведь голоса-то были. И потом рисуется вот этот вот весь Лебедь, да, и говорит Борис Николаевич. Жириновский сдал ему так голоса Ельцина, об этом забывают, но это худо-бедно тоже 5%. То есть 15% подарили во втором туре. Те, то же самое сейчас. Поэтому всем людям надо сказать так. Мы не против лично Шевченко, там, Явлинского или Митрохина, кого-то. Да, да? ну надо, конечно, за кого-то. Да, да но работать. сейчас выбор простой. Да? Помните, как в Тихом Доне, середки нету. Ну, так получилось. Вот КПРФ кривая, косая, там, с людьми, которые вам... Не, И молодцы, постарались, да. Тут надо отдать, тут, тут хорошо надо дать должное. Наверное, и надели. вот эти вот товарищи с ядра, у которых 28%. Да и даже... меньше там какой-то Согласен, да. Это Я хотел сказать, сказал. даже по их социологии. По 20%. их социологии. Вот. Да. Поэтому пусть Шевченко не обижается, и все остальные. Сейчас просто. А Макс не обижается, судьбоносное Он время. Я сказал, ему совершенно в этом смысле. Не-не, вот удивительно, как люди действительно совпадающие в магистральном направлении, в направлении мысли, в какой-то момент вдруг что-то такое. Нет, действительно ситуация.. Да, Кремль мы все-таки недооцениваем. Нет, два партии? К сожалению. Раскидать туда-сюда. А ведь смотрите, сколько их появилось-то. Вот новые люди... Поедете типа, по Москве. Да какие они новые люди? Ну, там я 10% сидел... уже баллотировались куда-то. Но висят везде. Денег вон. Вот, на всех вот, каналах торчат. Вот. вот. А народ-то как? Вот сидит, едет на машине. У них, заметьте, они оборзили до того, что раньше еще хоть писали. Партия новые люди предлагает. Ничего не пишут. Новые люди. Значит, народ едет и думает. О, правда, надоели все эти там Зюганов. Там, о, о, о, А вы правильно говорите. Какие там новые? -то? Да нет там никого. Там клейма ставить негде уже на многих. Понимаете? А у них вот, пожалуйста, все. Зеленая альтернатива. Вы же за экологию, а Андрей Викторович. Нагибеновоглойного ну, ну, звонит. Или партии скандал, пенсионеров, руководство которой никаких пенсионеров вообще отродясь нет. Но народ опять думает, вот я пенсионер, и эти вроде пенсионеры, вы знаете, какой у них рейтинг? Обалденный совершенно, понимаете. Потому что просто человек, я за пенсионеров. А голос идет Единой России в результате. Поэтому, еще раз, я просто всех прошу. А вот. я очень понимаю, почему голос от пенсионеров идет в Единой России. Что за закон такой? Так у нас закон какой? Мы же с вами это обсуждали. Если партия не набирает 5%. 4, 4,5. А а голоса милли... уходят в урну. Нет, голоса распределяются между партиями, прошедшими в Государственную Это опять фальсификация. Но она законная сейчас. Понимаете, в том-то и дело. Если бы они хотя бы в урну уходили, да. Они же уходят в ядру. Вот в чем дело-то. То есть, человек голосует за одну партию, искренне, абсолютно. А потом удивляется, что, оказывается, проголосовал за другую. Вот в чем. И здесь никаких фальсификаций не надо. Все хорошо. Какие проблемы? Ничего не сыпали. А почему не дру тогда ни КПРФ? И КБРФ тоже наберет энное количество голосов. Тут, смотрите, беда еще в чем. Они сейчас поставили себе задачу. Ну, то есть, Госдуму делится на две части. Да? 225 одномандатных округов. 225 партийные списки, где партия должна минимум набрать 5. Они поставили себе официальную задачу 190 одномандатных округов. Из 225, понимаете. Единая Россия. Причем, заметьте, кто идет. Какие-то врачи, учителя. Где либо вообще не написано, что они от Единой России. Вот, либо это вот, ну я не знаю, там в микроскоп надо смотреть. А люди тоже подумают. У, врач, хорошая профессия. Потом это врач очутится в «Единой России» и будет просто кнопки нажимать. Знаете, как называют? Вот это кнопкодавы их. Да? Поэтому ни за каких самовыдвиженцев сейчас нельзя голосовать. Я просто людей прошу, не надо этого делать. Нормальное самовыдвижение, к сожалению, в нашей стране не соберет подписи. Ну, не соберет, но ну, не дадут ему это сделать. Если это такой самовыдвиженец, который набрал, там, не знаю, десятки тысяч подписей, ну, мы с вами все это понимаем. Организация, бюджетники, там, ты, т. ты и так далее – Поэтому закон дурацкий, спору нет, но он есть. И мы его, конечно, должны отменить, но для этого нам большинство в Госдуме надо. То есть, они набирают 191 мандатников. Набирают треть, треть, треть, не больше. Треть голосов по второму, плюс добавляются вот эти товарищи, которые нифига не прошли, абсолютно, да? Да, КПРФ тоже получит пропорционально, да? Вот, скажем, треть Шевченковской партии, не прошедшей, получит ядро. Если мы набираем 25%, 25% шевченковцев, значит, мы тоже получим. Но нам этого не хватит для большинства общего. А им хватит. Хватит, понимаете. Они могут на 5-6 голосов таким образом перебить большинство и скажут. Ну, что, караул, в чем вопрос? Ты что, где видел? Мы что, где сыпали? Наоборот, иди-иди, наблюдай. Все замечательно, прекрасно. Поэтому, если бы Караулов вошел в РПСС, Родской, ну, еще там кто-то, а вдруг она правда набрала бы 7%. Там. Нет, нам такого не надо. Нам надо, чтобы эти голоса не Караулову достались, не Шевченко достались, а совсем другим. Итак, людям. сколько же вы думаете на сегодняшний день, вот посмотрим, что будет через две недели, снова встретимся. Предлагаю, сколько сегодня, как идет дело, набирает Зюганов? Вот сейчас, объективно вот и спокойно. Сейчас, на сегодняшний день, моя программа минимум 20-20, которая с «Единой Россией» ничего общего имеет, 20 на мандатных округу вместо 7, которые были у коммунистов на прошлых выборах, и 20% по списку вместо 13, которые были, сейчас есть. Еще раз повторю, сейчас у нас вместо 43 мандатов, если выборы были бы сегодня, и, ну и произошли бы, но ну, без каких-то прямо, вы вот, знаете, вот... У нас было бы 60-65. Вот прямо сейчас... Что это дает? Вот пока еще ничего. Пока еще ничего. Нам надо... А что давало надо набрать? Минимум 90. Я сейчас объясню почему. Ну, мне тоже скажут, ну что такое 90-450. Вы знаете, вот чем должен парламент заниматься? Тем, чем занимается за весь парламент Андрей Викторович Караул, собственно говоря. Потому что парламент это законодательство, это, значит, контрольная функция правительства, и это расследование. Ведь все парламенты мира, понимаете, это, там есть комиссии по пожаров России. в Якутии. Там, все, что знаю. угодно. Да. Куда миллиард делся? И что за жена Вайсона Николаева? А у нас Такая это делает парламент. Нужно. А для того, чтобы комиссию назначить по расследованию, нам надо 90 голосов, понимаете? Минимум. Нет, но лучше больше. Для того, чтобы вот им недоверие правительству инициировать хотя бы тоже 90 Вот сейчас КПРФ даже этого не может сделать, понимаете. Вот даже не призвать правительство к ответу, грубо говоря. Чтобы оно хоть приперлось и отчиталось бы за что-нибудь, вот включая Якутию. То есть, видите, у нас народ немножко этого, может быть, не понимает. Потому, что люди задавлены кредитами там и всем остальным. Это... Кстати... Для вас информация. Я вчера был на селекторном совещании КПРФ, ну где обкомы выступали, вот например, секретарь Свердловского обкома включает телефон, разговор директора детсада в каком-то за районных городов Свердловской области с работницей, посмеявшей, посмеявшей муниципальные депутаты, не в президенты, идти от КПРФ. Это кошмар. У вас же кредит. Вы что, забыли? Вы что? Хотите работу? Пожалуйста? Дайте мы напечатаем это прямо. С удовольствием. С я вот как раз ехал... Вот все такое, пожалуйста. Кому я денег там за... Нет, Либо... Не надо нам никаких денег. Да, у меня их и немного, но нет, нет, сейчас нет, нет, уже подписка нет. идет на платформу. Сейчас я является? от вас как бы вернусь переговорю. Все будет так. И причем, знаете, разговор-то какой-то такой. Не знаете, вот не в сердцах. Нет, именно такое вот, стальное. Мы знаем, что у вас есть кредит. Какой-то <с>. ужас просто, понимаете? В муниципальные депутаты собрался человек. Без зарплаты, безо всего. А сколько в детсаду получают, вы можете себе представить, да? И уж гнобят даже за это. Так все таки явка будет или люди еще не проснулись? Как вам кажется? Наш самый главный враг, вы правильно говорите, это сейчас уже не ядро. Оно себя дискредитировало. Это пассивность. Это вот такой настрой, ну, ну, ну одно и то же, ну что, наприду ну, или нет. Всплеск есть, но нам его мало. То есть вот сейчас по нашим оценкам придет где-то, реально придет. Я не говорю, что там супанут, да, в каких-нибудь славных республиках. 35-40 можно рассчитывать. Будет 50 процентов хотя бы, не 70, там как в Германии, хотя бы 50. У нас сразу на 15-20 депутатов Фракция вырастет. И я вас прошу, Андрей Викторович, вы не воспринимаете это как фракция Зюганова, там, Платошкина, Сидорова там, и прочее. Да, такое. надо отходить от этого. Я согласен с вами. Это сейчас фракция как бы... Есть фракция будущего, а есть Единая Россия. О, вот и все. Молодец. Все очень просто. просто. Ничего не убавить, не прибавит. Супер. Фракция будущего. Если вы не против, мы этот лозунг возьмем на вооружение.